Пот. Но про минусы я также не забуду. Первым плюсом я, конечно же, хотел бы выделить его габариты, ведь высоту он всего лишь 95 мм, а в толщину 14 Такие габариты позволяют носить ветру в любом месте, не ощущая его. Также он очень приятно лежит в руке и не вызывает никакого дискомфорта при парении. Вторым плюсом, конечно же, стоит отметить его функционал. В этом крошечном девайсе разместилась фирменная плата Genie Chip, которая обладает всеми необходимыми защитами. На корпусе устройства располагается небольшой экран и кнопка управления. Благодаря ней вы можете включить и выключить устройство, также настроить мощность от 5 до 25 Вт, шагом в 1 Вт. На экране отображается вся необходимая информация, такая как заряд аккумулятора, сопротивление на испарителе, выставленная мощность и время последней затяжки. Ну, также там будет указано напряжение. Также в девайсе есть три небольшие функции, такие как Lock, пав Clear и Power Clear. Он. Первая работает как защита от детей. То есть вы ее включили, попарили, положили устройство. И если в течение 5 минут вы не будете парить, оно автоматически блокируется. Для разблокировки нужно нажать на кнопку 3 раза. Вторая функция очищает счетчик затяжек. Ну а третья выключает устройство. Третьим плюсом я конечно же выделю аккумулятор девайса. В этом малыше располагается аккумулятор объемом 900 мАч. И при умеренном парении его спокойно хватит на один. День. Но есть небольшой минус, он заряжается силой тока всего в 1 ампер А это означает, что от 0 до 100% он будет заряжаться примерно один 1 час Да, это быстро, но в современных реалиях хотелось бы, чтобы девайсы заряжались силой тока в 2 ампера, а то и больше А еще в девайсе нет пастру, то есть вы не сможете попарить его, пока он будет находиться на зарядке Вам придется достать зарядку, попарить и установить его обратно Четвертым плюсом я хотел бы выделить картриджи. Во-первых, они обладают нестандартным объемом в 3 мл, что очень хорошо. Во-вторых, это его прекрасные испарители на 0,7 Ом на сетке и на 1,2 Ом на спирали, которые расположены там параллельно для более тугой сигаретной затяжки. Вкус и никотин эти картриджи передают идеально. По поводу затяжки хочу сказать следующее. Она потрясающая и невероятно качественная и очень похожа на аналоговые сигареты. Но если бы в данном девайсе была регулировка, то это устройство занимало бы со стопроцентной вероятностью первые места во всех топах. А еще в картриджах есть специальная система по сбору конденсата А в конце ролика могу смело сказать, что данный девайс подойдет абсолютно всем Он маленький, удобный, в нем огромный аккумулятор и очень вкусные качественные картриджи, которые обладают огромным объемом Спасибо за просмотр, с вами был Глеб и сигарет нет и встретимся в следующих видео